Замечали, что когда вы находитесь долго в непроветриваемом помещении, то на протяжении времени у вас начинает появляться усталость, сонливость, у вас начинают краснеть щеки, а также сухость в глазах. И это только часть проблемы, ведь когда вы пойдете и откроете окно, вместе с чистым воздухом к вам зайдет пыль, шум, создастся сквозняк, и самое страшное, к вам могут попасть аллергены вам в помещение. Можно ли этого избежать? Да, можно, но для этого нужно реализовать систему вентиляции для помещения, либо для всего дома в целом. Это можно сделать несколькими способами, начиная от центральных систем вентиляции и заканчивая децентрализованно, то есть локальными решениями для каждого помещения. Что нам нужно сделать? Нам нужно создать воздухообмен, то есть мы должны создать приток воздуха и обеспечить его удаление из помещения. Ваша сонливость и усталость напрямую зависят от концентрации co 2 в помещении. Чем его больше, тем хуже будет ваше самочувствие. Итак, как можно реализовать вентиляцию? Как я сказал ранее, у нас есть центральная система, у нас есть децентрализованная система. Центральная система стоит сзади меня. Как пример, есть один моноблок, есть четыре направления воздуховодов, два на улицу и два идет по помещениям, приток и вытяжка. Когда мы говорим за децентрализованная система, у нас есть несколько вариантов. У нас есть бризеры, у нас есть рекуператоры, а также у нас есть компактные установки Melton. По всему оборудованию у нас уже есть готовые видео, вы можете без проблем посмотреть по ссылкам в описании. Представим на секунду, что мы с вами аллергики, и самая большая проблема – это период цветения, это пыльца, это разного рода аллергены, которые могут попасть в помещение. И неважно, центральная либо децентрализованная система вентиляции, нужно обратить внимание на фильтра. Для бытового сегмента нужно использовать фильтра F7 категории, это фильтр тонкой очистки. Выглядят они приблизительно так. Фильтры такой категории не допустят попадания в ваш дом как грубых частиц, такие как мох, листья, жучки-паучки, так и более тонких раздражителей. Это пыльца, это зала, это споры грибов и так далее. Результат работы не заставит себя долго ждать. Уже на протяжении полтора-двух месяцев, когда вы достанете фильтр, вы увидите такую картину и можете сравнить результат. Поэтому, если у вас уже есть системы вентиляции, не забывайте менять фильтра по регламенту, а также не забывайте провести сервисные работы хотя бы раз в год. Как мы реализуем системы вентиляции и кондиционирования на различных объектах, дома, коттеджи, квартиры и так далее, вы можете увидеть на нашем сайте, либо на YouTube-канале. А для того, чтобы разобраться, какая именно система подойдет вам и в каком это исполнении, вы всегда можете записаться к нам на консультацию с вашими планами, и мы обязательно найдем для вас компромиссное решение.